Здравствуйте, одноклубники, меня зовут Павел Венгеренко, я из Оренбурга. Купил данную мод собаку я в 2022 году с двигателем Zongshin 19 лошадиных сил с гусеницей 600 <coughs> Вместе с собакой мне пришел вот этот ящик, он по акции был. Получается, ну, туда кладу и всякие ключи, канистру с бензином. Может рюкзак какой-нибудь закину. Чтобы с собой его не таскать. Ну, вот. Таких вот собак у нас в компании 4. Вот именно по совету моих друзей я решил приобрести вот такую собаку. Других собак у меня не было. Это моя первая собака. <coughs> я... Мне сравнить нечем, но я это и очень доволен. Получается. Позвонив Вячеславу Жезнякову, мы обговорили все вопросы. Без проблем объяснил все, подсказал, что как, что нужно, что не нужно. Вот. Проблемы с ней особо не возникали. Единственное, что, что у меня забивался фильтр воздушный. Но эта проблема решилась быстро. Я взял выкинул стандартный, поставил нулевик. И теперь проблем таких не было. Говорили, что будет тросик замерзать на морозе газа. Чтобы такого не было, я залил этот тросик тормозную жидкость И проблем таких даже не возникло ни разу вот. что могу пожелать данному клубу двигаться дальше не останавливаться на достигнутом чтобы модернизировали собачку что-то еще новое добавляли так в принципе мне все устраивает я без редуктора то есть без реверса сделаю забуксу, за и дальше еду. Сейчас продемонстрируем, как она ведет себя в глубоком снег... снеге. Вот получается, я здесь уже походил немного, смотрел. Сейчас оператор мой заснимет Посмотрим. Пауза, На улице, любой мороз.